Неплановая проверка пожарной безопасности. Я вас нахрен всех закрою здесь. Это понятно? Вы так у меня взятка помогаете? Ничего в тебе святого не осталось, а? Ты себя не обидел. Бог все видит, он тебя накажет. Значит, не расстраиваемся, слушай меня сейчас очень внимательно. У нас с вами почки не работают. <къем> Что? Единственный шанс ваш, это уговорить кого-то из родственников. Кто? Мама, ты я. Пошла вон! Я сестра Кустова. У меня жизнь спасет, он мне почку отдаст. Так от него хотя бы какая-то польза будет, а вы его забираете потом лет на 10. <как> я почку скрывала. Брат? Да. Муж. <как> если ты испугался, если ты баба трусливая, то он там, дверь. Антон! Да стой ты, Антон! Остановите его! Мне очень нужна помощь от тебя. Молись, и ты не умрешь? Ты что хозяин такой? То есть, если я не найду себе почку. Почему найдете-то? Зачем думать о плохом? Не надо. Я еще не сделал хоть со своей бывшей съехалась. На время, но. Времени у нас с вами... у у три, я полагаю. Отдай мне свою почку! Вот тебе не почка! Куда Ты ее а оказался, а может, тебе что надо от меня? Я имею в виду, ты не случайно же меня отнашла? Право предъявляем. Так я ж пассажир. Ты чё, пьяный, что ли?